Мы играем на ласкрафте в лаки варс на зимней карте 3 хаос. Картон тоже вместе с нами играет, поздоровайся. Здрасте. Я буду молчать и перебивать меня Говори. Хочу говорить, у меня ничего не происходит. Облутал лаки блок, облутал лаки блок, ничего не а -ха -ха. выпало. Еще облутал, опять ничего не выпало. Все почти на защиту, все на защиту почти у меня. И голем, и голем испортил всю картину. Использовал все, голем. Ай-яй-яй. У меня одна светверт острова взорвана. Я далеко от тебя. У меня меча ну, даже нету. В другом острове вообще стою. Я смотрю, как кто-то горит. Кто-то забрался наверх. Кто-то меня удочкой пытается достать весело у нас тут вещи варяются там под островом Нормально. так яблоки нашел я выжил она, у нее 3 хп всего лишь 5 Понятно. эндеров простой меч а, нагрудник защиты 2 все остальное простое она бегает от голема ставит тентис а ведьма попалась на быстро била идти ты мне к ней или не идти? ну не я знаю у хочешь? Ты хочешь идти тебя пока что не видит дальше, она горит горит и застряла На ней блоки, она не может выбраться 8-9 хп 5-6 хп убивай, убивай это было всё Девочке не повезло, конечно, да? <сёк> но ну, она моей соседкой была. Один сосед у меня удочкой хотел убить. Но я его Слушал, скинул. Парк, скинул.